Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги, наши слушатели и наши допичные. Сегодня мы поговорим о мастопатии и о том, что непроработка таких эмоций, как любовь и связанных с этим взаимоотношений, естественно, ведет к даже онкозаболеваниям. Ну, собственно, у нас именно и с этим связано вот сейчас курс с нашей подопечной, о чем вы будете знать из наших занятий практических. Мастопатия, как я уже сказала, это не проработка эмоций любви и взаимоотношений с противоположным полом. Естественно, эндокринная система и дыхательная система э, требует наибольшей проработки. И поэтому, естественно, для женщины янский треугольник золотой мы всегда будем использовать, который обязательно будет включать в себя меридианы э, перикарда тройного обогревателя, меридианы мочевого пузыря и почек, ну а также, соответственно, меридианы поджелудочной железы-селезенки, ну и э, меридианы сердца и тонкого кишечника, что просто необходимо для того, чтобы мы могли эту проблему решить вернуть до того момента, когда все началось еще с мастопатии, и э, вернуть человеку здоровье. Поэтому, если вы будете подписываться на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими новостями, а главное, приходите к нам на занятия, и мы будем решать и ваши проблемы также. Телефоны наши вы видите на экране. Поэтому, всего доброго, до встречи!